Мама стала заниматься танцами, она стала больше улыбаться, стала увереннее себя чувствовать во всех отношениях. Я вот смотрю на нее и вижу, что она счастливая женщина. Это самое главное, мне кажется. Когда здоровье есть, человек может себя хорошо чувствовать, раскованно, комфортно, да. И у него больше шансов творить, работать, созидать и быть счастливым.